Аренда отдельного рабочего места в бизнес-зоне отеля Патио. От 100 рублей в час. С возможностью использовать принтер, копир, факс и безлимитный интернет через Wi-Fi. Офис в самом центре города.